Всем привет! При помощи стекла и электричества этот парень создает невероятные вещи. В то время как ваши суставы хрустят, когда вы встаете с дивана, эта 86-летняя женщина доказывает, что возраст это всего лишь цифра. Если художник что-то задумал, то кажется ничто его не остановит, даже если это будет картина на льду. Похоже, что этот приятель смог превзойти даже самого Робин Гуда, выстрелив одновременно в шесть воздушных шаров шестью стрелами. Терпение этого парня точно заслуживает вашего лайка. Чтобы создать картину из точек, он потратил около 210 часов работы. Будучи слепым, этот приятель научился кататься на скейте и доказал, что все оправдания мы придумываем сами у себя в голове. Это выглядит как обычная пирамида из домино, но когда она рушится, из упавших кусочков складывается портрет Марио. Интересно, сколько времени понадобилось автору, чтобы разработать такую технологию. Me, Вместо того, чтобы запускать ракушку по воде, этот парень решил заменить ее стрелой. Кажется, этому парню нет равных в балансировке своего тела, хотя этот парень может с ним не согласиться. Любители аниме точно оценят ее работу. Пиши в комментариях, если знаешь, кто это. Это не кадры с нового Форсажа, а реальное видео, когда водитель смог открыть бутылку шампанского спойлером от автомобиля. Когда ты немного знаешь физику и химию, то можно создавать удивительные вещи даже из обычных мыльных пузырей. Этот приятель может без проблем создавать портрет любого человека, разбивая стекло в определенных местах. Интересно, сколько времени понадобилось этой девушке, чтобы стать практически одним целым собручем? Чтобы творить произведение искусства, настоящему художнику не обязательно иметь холсты и краски. Такой удар в карате называется торнадо, и чтобы его выполнить, боец должен в прыжке совершить поворот всего тела примерно на 540 градусов, но иногда достаточно и 360. Похоже, что я только что нашел конкурента Тони Хоуку. Этот дедушка еще раз доказал, что возраст это всего лишь цифра. Пожалуй, это самая лучшая охота в мире. В то время, когда ты не можешь нарисовать даже один нормальный рисунок, этот парень рисует сразу три одновременно. Этому шеф-повару явно можно доверить свои яйца. Этот приятель создает действительно уникальные шедевры, которые выглядят даже слишком реалистично. Похоже, этот стол не был готов к его талантам. Чтобы создать такой портрет, этому автору понадобилось более 20 тысяч игральных костей и огромный запас терпения. После просмотра этого ролика теперь вы можете смело говорить, что видели дрифт на велосипеде. Настоящий художник даже из простых вещей может сделать картину. Ставь лайк, если тоже казалось, что этот рисунок движется. Если вы мечтаете покататься на серфинге, но у вас нет поблизости моря, то всегда его можно заменить тротуарными лужами.